Знаете, чего хочу? Хочу, чтобы судьба меня взяла вот прям вот так вот за волосы и прям вот так в счастье, в счастье, в счастье.